Всем доброго, здоровья! Предлагаю сейчас сделать медитацию прощения. Она очень актуальна в канун Нового года. Если вы верите в этот праздник, я знаю, что все, во что мы верим, то и важно для нас, поскольку реальность, она субъективна. Поэтому я предлагаю вам сделать эту медитацию, поскольку она освобождает вас от накопленных тяжелых негативных энергий. И это очень хорошо, чтобы начинать какой-то новый цикл, например, такой, как Новый год. Также эту медитацию можно проводить в группе, тренером, ведущим тренингов, с особой осторожностью и любовью. Я предлагаю всем обращать внимание сейчас на свою позу, пусть она будет для вас очень-очень удобно и комфортно. Желательно, чтобы позвоночник был прямой. Глаза открытые и расслаблены. Мышцы шеи не напряжены и удобно уложены так, как вам хочется. Без подушки или с подушкой. Дышите носом, ослабьте корень языка. Мышцы лица. Наблюдайте, как ваш живот поднимается и опускается. Как будто бы вы заснули, и ваших мыслей уже почти нет. А если есть, они тягучи и растягиваются, как будто большие мыльные пузыри на шоу. Вы смотрите только за своим дыханием. Обращаете внимание на свой живот. И постепенно, сами того не понимая, вы видите, как оказались в красивой светлой комнате. Эта комната бело-розового цвета, в ней нет картинок, нет дверей, нет окон, потолок светлый и пол, и стены. И вы наблюдаете, что она даже без углов, она круглая. И в ряд в ней стоят люди, которые обидели вас за этот год. А может быть и раньше, и вы их не простили. И вы подходите в этот ряд людей, начиная слева направо, смотрите на первого человека в глаза, как будто решая его судьбу, и говорите ему «Я прощаю тебя». Подходите к следующему слева направо и говорите «Я прощаю тебя» к следующему, я прощаю тебя, к следующему, я прощаю тебя. Вы не останавливаетесь, подходите к следующему, смотрите в глаза и говорите «Я прощаю тебя». В их глазах вы видите раскаяние и мольбы о прощении. Они молчат, говорите только вы. Одни и те же слова. и прощаю тебя. Если какому-то человеку вы не можете совсем сказать это, вы переходите к следующему. И так до конца. Этого ряда. Какие-то люди, возможно, будут вам незнакомы. Вы также говорите, я прощаю тебя. Попробуйте, если вам трудно это говорить какому-то человеку, глубже смотреть в его глаза. И слышать его внутренний голос, который говорит, прости меня. Вы идете дальше и дальше. Если какой-то человек кажется вам страшным и пугающим, без страха и сомнений, вы смотрите на него и говорите, «Я прощаю тебя». В этой комнате вы хозяин. В этой комнате вы решаете их судьбы. Вы переходите слева направо к следующему. Говорите, я прощаю тебя к следующему, слева направо. Я прощаю тебя. Когда ряд закончится, люди расходятся и начинают медленно в хаотичном порядке ходить по комнате. И остаются лишь те, кому вы не смогли сказать слова. Я прощаю тебя. Они становятся ближе в ряд. Обратите внимание на число, сколько их осталось. Вы снова слева направо подходите к первому и говорите. Я прощаю тебя. К следующему. Я прощаю тебя. К следующему. Смотрите в глаза обязательно. Я И Итак, пока все не разойдутся, ставьте в ряд, пока не простите всех. Когда вы простили всех, вы также начинаете ходить по комнате в хаотичном порядке. И видите, что люди стали тоже говорить, говорить те же слова. Я прощаю тебя, когда встречаются с кем-то взглядом, и после этого обнимаются. Вы также делаете, ходите по этой комнате, встречая взглядом, говорите человеку, я прощаю тебя, и мысленно говорите ему прости меня, и слышите в ответ, я прощаю тебя, после этого вы крепко... Обнимаетесь, чувствуете его тепло, его слезы, свои. Отпускаете этого человека и идете дальше. И когда встретитесь с кем-то взгляд, говорите «я прощаю тебя» и мысленно «прости меня», он отвечает вам «я прощаю тебя». Вы обнимаетесь крепко и нежно, чувствуя тепло этого человека, отдавая свою. Расстаётесь с ним и идёте дальше, встречая взглядом со следующим. Кто попался вам на этой дороге жизни? И говорите, я прощаю тебя, Мысли, прости меня. И человек в ответ вам говорит я прощаю тебя вы обнимаетесь чувствуете тепло сил, нежность этого человека и отдавая свое тепло сердце, чувствуя слезы расстаетесь с ним и идете дальше встречая следующего прощая прося прощения получая прощение Обнимаясь и идете дальше к следующему. Вы движетесь, движетесь, повторяя церемонию прощения. Невольно вы обращаете внимание, продолжая церемонию прощения. Прощая, прося прощения, принимая прощение, обнимаясь что комната уже стала открытым местом на берегу Тихого моря или океана. Вы также продолжаетесь двигаться, прощая и обнимаясь. Вы видите, что у этой земли, песочного пляжа нет краев, как будто бы он бесконечный, Земля землеродный, так же, как и у моря как будто есть две половины суши и море, и все ровно и бесконечно. Постепенно движение заканчивается. Вы встретились со всеми, кто был в этой комнате, обнялись. И вдруг вы обнаруживаете, что в море стоит очень красивый корабль. И вы первый поднимаетесь на борт, за вами идут люди по одному или вдвоем за ручку. Все поднимаются на этот корабль. И с удивлением для себя вы обнаруживаете, что с уверенностью даете морские приказы. Кто-то начинает натягивать паруса, отшвартовываться а вы уже стоите у руля и командуете. Вы понимаете, что вы капитан этого корабля и чувствуете уже, как встречный ветер шевелит вам волосы. Корабль набирает ход, паруса надуваются, светит теплое солнце. Лишь красивые облака украшают небо. И вы понимаете, что вы являетесь капитаном корабля в своей жизни. И вы мчитесь на нем с той скоростью, которая вам комфортна. Люди каждый при своем деле. Вы капитан. И вы наслаждаетесь своим путешествием, своей судьбой. Я желаю вам счастья в новом году в вашей жизни. Будьте счастливы, любимы. С любовью к вам.